Всем привет на моем канале! Сегодня я вас познакомлю с кремом, которого, с которого у меня все начиналось. Это очень простой заварной крем шарлот. Здесь нет муки крахмала. Для этого мне понадобится масло 170 грамм комнатной температуры. Достаньте заранее, я вот на мелкие кусочки порезала и убираю в сторону. Мне пока оно не нужно. Дальше мне понадобится 170 грамм сахара, 120 грамм молока. Можно с холодильника, оно мне меня холодное. И желтки. Желтки также могут быть с любой температуры. Здесь у меня примерно 100 грамм, это 6 желтков. Так как крем заварную, буду варить. Соединяю молоко, желтки и хорошо перемешиваю. Добавляю сахар и ставлю на огонь. При постоянном помешивании мне необходимо полностью растворить сахар и проварить 2-3 минуты после закипания. Количество сахара уменьшать не стоит, так как я варю своего рода заварную основу сироп. Сироп закипел и варю еще примерно 2 минутки. Огонь немножко делаю меньше, чтобы не так интенсивно кипело. Убираю с огня и переливаю в другую миску. Накрываю пленкой в контакт и даю полностью остыть. Сначала при комнатной температуре, потом в холодильнике. Прошло достаточно времени, у меня заварная основа хорошо остыла, я ее в холодильнике держала. Сейчас просто покажу вам ее температуру. 3,5 градуса, температура масла 21 градус. Теперь теплое масло я взбиваю, добавив в пакетик ванилина. У меня здесь 2 грамма. И взбиваю, вот масло такое мягкое-мягкое совсем, но я его в микроволновке не растапливала. Взбиваю минут 5-7. Масло побелело и увеличилось в объеме. Теперь в заварную основу убираю пищевую пленку. И буквально пол ложки добавляю в масло. Крем готов. От разности температур Данный крем не расслаивается. Я вводила заварную основу постепенно. И вот он гладкий и отлично держит форму. Подходит как для тортов наполнения, так и для пирожных, эклеров, трубочек. Все, что вы придумаете, все подойдет. Также для шапочек в капкейке. Сейчас покажу, как ведет себя при отсадке. Вот так крем себя ведет при отсадке. Его можно замораживать, а потом эти цветочки укладывать на торт. Розы тоже получается неплохо, но не нужно делать их сильно большими. Крем ведет себя достойно, но при работе должны соблюдаться некоторые правила. То есть он имеет свойство подтаивать от теплоты рук, становиться более жидким. Поэтому желательно часть крема положили в кондитерский мешок, отсадили и потом следующую часть. И можно на руки одеть какие-либо перчатки, такие, чтобы немножко предотвратить воздействие тепла на крем. Мне он очень нравится по вкусу. Он легкий, воздушный. Можно использовать любые ароматизаторы, которые вам нравятся больше всего. Вот, в принципе, и все. Кому идея видео понравилось, рецепт был полезен. Пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всем всего самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.